Так, мы официально едем. Джек, она записывает? Проверь, горит ли красная лампочка. Не вижу. Да. Вот так. Мы едем. Улыбнись камеру. Нет, я же за рулем. Ты такой унылый. Мы едем в путешествие, радуйся. Ура! Пять с половиной часов в машине. День, который врагу не пожелаешь. Смотри, сколько палаток. Да, палатки. Круто. Вот мы на месте. Все отлично проводят время в палатках. А это мы. Да. Уже прошло несколько часов. А Джек еще не собрал палатку. Только вот ты насчет количества часов ошиблась. Как вы можете видеть, мы почти совладали с палаткой. Если тебе не нравится, можешь пойти в другое место. Все хорошо, милый. За наши романтические выходные в палатке. Хорошо. Да, да, да, да, да. Да, да, да. Какая гадость. Джек, посмотри, какая красота. Тебе же нравится. Мы на частной территории. Нас пострелят. Джек! Убери телефон. Ладно, ладно. Боже. Две минуты. Кто-то встретил тут свою смерть. Джел! Джел! Иди посмотри. Мне очень грустно. Нет! Нет, это кошмар. Иди посмотри. У бедняжки были родители и друзья. Наверное. Есть хочу. Пошли поедим. И вот она идет. Наконец-то. Джек, дай мне камеру. Нет. Пошли. Догоняй. Джек, не снимай меня, когда я уставшая. Выгляжу ужасно. Ты же хотела посмотреть природу. Смотри, разве не прекрасно? Не начинай. Детка, ты помнишь, откуда мы пришли? Кажется, из-за кого-то мы заблудились. Нет. Сюда. Ага. Пошли. Ладно. Джек, уже, блин, темно. Мы заблудились, и мне холодно. Дай мне камеру. Там есть фонарик. Дай фонарик сумки. Боже, что? Ты слышишь? Да, и что это? Не знаю. Давай, пошли. Джек, подожди. Скорее, за нами что-то гонится. Что это было? Боже, оно еще здесь. Еще здесь, Джек. Скорее. Джиллиан? Джирри. Ты бросил меня, сволочь! Ш -ш -ш -ш. Черт! Джек! Боже мой, Джек! Джек! Боже мой! упустите меня помогите помогите милая ты в порядке в чем дело нельзя так ламываться в чужие дома простите но там что-то есть она только что убила моего парня прошу нужно вызвать полицию успокойся дорогая ты теперь в безопасности вы не понимаете нужно вызвать полицию она схватила его как кусок мяса что его схватило? не знаю что-то огромное. Боже мой, Джек! Бедняжка, ты дрожишь. Пошли, я отведу тебя на кухню. Посажу и сделаю чаю. Нет, мне нужно вызвать полицию, пожалуйста. Все хорошо, милая. Телефон на кухне. Пошли. Сюда, дорогая. Садись с моими мальчиками, только что вскипятили чайник. Нам не часто приходят гости, да, мальчики? Не волнуйся, они не кусаются. Тебе сахаром, только молоко. Стойте, вы говорили, что я могу воспользоваться телефоном. Да, конечно, милая, я отвлеклась. Две минутки, дорогая, я вернусь. Телефон, телефон, куда я его положила? Так, как давно вы тут живете? <связывая> Налетайте, мальчики. Чарли, ужинать. Мой мальчик. Ковры сделают ваш день. У вас будет чисто и уютно. Грёбаны всех! Папа! Что? Тебе звонят. Уже? Мы только открылись. Что там? Не знаю. Кто это? Дай сюда. Иди сделай кофе. Алло. Привет, миссис Ханнинг. Да. Моя лучшая команда едет к вам. Не волнуйтесь. Они уже загружаются. Да. Прекрасно. Если будут какие-то проблемы, звоните. Хорошо? Спасибо. Пока. Доброе утро. Крис. Кристофер. Похоже, ты снова позже, чем надо, поставил будильник. Тебе нужно с этим разобраться. Ладно. Я поздно пришел. Слишком много информации. Я не слышу жечь, чтобы кипел чайник. Ох. Да, заварим капяточку. Как будто я недостаточно занята. Таш, здесь? Она на заднем дворе. Да. Ты можешь ей помочь? Сегодня много дел. Ладно, Найч, боже, я даже еще чаю не пил. Не забудь пройти 10 минут, когда будешь обедать. Пофиг. Саша. Осторожно? А Прическажи. Придурок. Ты опоздал, как всегда. Поздно пришел домой. А ты знаешь, какой я, если выпью самбуку? Хватит, хватит, мне плевать. Лезь в фургон. Успокойся, куда едем? Какой-то старый дом, где-то в глуши. Большой дом. И вот документы. У тебя все как следует закреплено? Да. Подстилку положила? Да, Найдж. Хорошо, просто проверяю. Это отличный заказ. Веди себя хорошо. Что? Вместе? Ты и я? Что за хрень? Не волнуйся. Твои дружки Дин и Колин тоже будут там. Отлично. Думаю, мы этим займемся. А где они, они? сейчас? Не делай этого. Колин, не делай этого. Что? Ты сорвешь трубу. Ничего подобного. Говорю тебе, ты сорвешь. Не буду я срывать трубу. Сколько, по-твоему, занимаешься этой работой? Ладно, действуй. Ты же всегда должен быть прав. Бога ради, заварил же, а? Не вижу, чтобы ты что-то тут делал. И как же мне туда с тобой влезть? Это еще что значит? Видишь, говорил же. Она не рада. Слушай, Найч, она в порядке, согласна. И мы сказали ей, что такое бывает. Что? Ну, конечно, я вызвал следствия. Да. Да. Погоди минутку. Малкольм приехал. Да. Я знаю, большой дом, работа, много денег. Ага. Не паникуй. Ладно? Мы начнем грузить фургон и поедем туда. Да. Хорошо. Хорошо. Хорошо. Пока. Пока, Найч, пока. Его, блин, не остановить. Доброе утро, парни. Малкольм? Наконец приехал, когда мы уже все закончили. Где машина? А, ну да. Я ее потерял. Ты потерял машину? Я не хотел. Я вчера поздно пришел. Ну и, в общем, так получилось. Как ты мог ее потерять? Зачем я спрашиваю? Не помню. Ну, все всегда приходит в норму, по идее. Нет, Малкольм. Ключи может и можно потерять, но Fiat Punto не появится у тебя на подоконнике, правда ведь? К счастью, я оставил ключи в машине, так что хотя бы я знаю, где их искать. Не парься. Он злой, потому что облился. Да? Круто. Гиперактивный бочевой пузырь. Так бывает, когда тебе за 50. У бабули то же самое. Завали Малкольм. Мне даже не 50. Кидая велик в фургоны, поехали. Куда мы едем? Встретиться старшей. Твоя любимка, да? Что ты делаешь? Ты тоже там поедешь? Это незаконно, чтобы я там ехал. Нет, если ты будешь тихо сидеть. Почему я не могу сесть с вами? Малкольм, ученики сидят сзади. Мы уже это проходили. Таковы правила. Ладно говоришь да встретим тут кругом дерьмом воняет крак игрок крутой парень ржачно что ты делаешь? Крейг отправил мне фотки со вчерашнего вечера. Смотри. Думаешь, мои руки нормально выглядят? Это Малкольм на заднем плане? Да? Не помню, чтобы его видел. Забей на телефон, можешь помочь починить? Успокойся. Он же сломан, я тебе еще тогда говорил. Что там? Новое фото профиля? Забей на свой телефон. Посмотри, куда ехать. Позвоню на и спрошу. Этот такой приятный и мягкий. Вашим ногам будет хорошо. Телефон Дейд. Не стесняйтесь, снимайте обувь. Тавра Купидона, говорит Джейд. Пап, телефону! Идеальный цвет для этого времени года. Кто там? Кто там? Это Крис. Простите, я на минутку. Не дай им уйти. Алло. Индекс есть на документах. Что? Используй навигатор. Кто его сломал? Прости. Вы же там раньше не были? Нет, Манкельм. Иначе я бы не изучал идиотские бумажки Найджелла. Когда ты начал курить? Я несколько <связывающие> лет назад. <связывающие> Хочешь? Нет, спасибо. Не <связывающие> думаю, что ты впечатлишь Ташу что таким. Она фанат Козош, правда? Даже не <связывающие> знаю, когда начал, честно <связывающие> говоря. На прошлой неделе, наверное, <связывающие> потому. <связывающие> ты снова болтаешь чушь. <связывающие> <связывающие> Уронил яйцо прямо на карту. Ты животное. Вы никогда не думали использовать навигатор. «Не доверяю им». «Почему?» «Просто не доверяю, и все». «Скажи ему, почему». «Потому что они не всегда правы». «Или потому что некоторые слепо следуют инструкциям, даже когда это значит, что нужно снести забор». «Он же говорил повернуть направо». «Сколько раз Кол, я говорил, ты едешь не туда?» «Смотри, Кол, это забор». «Мы с ним столкнемся, Колин». «Правда?» «Он снова врет». «Я вру?» «Пошли спросим ту бедную семью, которая праздновала день рождения ребенка в саду». «Спроси их, вру ли я?» «Он преувеличивает. В общем, может, поедем, парни? Малклин, ты же все знаешь. Чем быстрее мы приедем, тем больше работы придется делать. Успокойся, с ним все будет хорошо. Он сказал большой, но я не думал, что настолько большой. Молодец, Нэйч. Понимаю, почему он сюда всех нас пригнал. Охренеть. Мальчики, наслаждайтесь пирогом. Я лишь говорю, что хочу работать или один, или с тобой. Другие меня бесят. Привет. Привет, миссис Ханнинг. Да, мы из ковров Купидона. О, люди с коврами. Входите, входите. Спасибо. А ты силач, Да. Работа держит меня в форме. Не сомневаюсь, не сомневаюсь. Идите за мной. Хотите, покажу вам все? Или покажите, где гостиная, чтобы мы все сделали правильно. Хорошо, дорогие, тогда сюда. Тут тихо, да? Да, это по мне. Это гостиная. Проблем возникнуть не должно. Мы редко теперь ей пользуемся. У нас куча других комнат. Боже, посмотрите на него. Похож на того из фильма, как же он назывался. Это мой старинный родственник. Это семейная реликвия. Мы убрали большую часть мебели. Сами? Сами? Мои мальчики мне помогали, и от старых ковров мы тоже избавились. Я знаю, это может помешать. Да уж не представляете, какие ковры мы видели за эти годы. Догадываюсь. Принести вам чаю или чего-то еще? Да, чай самое оно, без сахара. Один чай без сахара, а тебе, милая, ничего, спасибо. Хорошо, покричи, если передумаешь. Серьезно? Что? Удивительно, что она тут живет. Ее семейка сплошные уродцы. Тебе стоит следить за своими словами. Я говорю с покупателями не ты. Все просто. Ладно, успокойся. Я просто общался. Спорю, тут есть привидение, или типа того. Если ты веришь в это дерьмо, тут можно идеально ужастик снять. Они были просто укладчиками ковров. Она была милой старушкой, живущей в дыре, посреди гуши. Ты вообще собираешься сегодня работать? Принеси инструменты из машины. А ты что будешь делать? Измерять. Лучше остальные поторопиться, потому что я не собираюсь все делать сам. Ты что делаешь? Ты меня достал, голова болит. Я только вошел в во вкус. Я заметил. Не забывай, что ты на работе. Прости, Кол. Что с тобой сегодня? Ничего. Ты о чем? Ты нудный мудак, вот я о чем. Она уходит от меня, один. Кто? Кэрол, моя жена. Боже, ты ее видишь каждое Рождество последние пять лет. Знаю я, кто такая Кэрол. Хочешь поговорить об этом? Нет, не особо. Ладно? Вообще, если хочешь знать, она говорит, я стал скучным, предсказуемым и больше не спонтанный. Я? И не спонтанный? Я готовлю рыбу с картошкой каждый пятничный вечер. Неблагодарная сука. Забей, чувак. Лучше нам все забить. Как мне все это пережить? Я пытаюсь платить за патию, которую она всегда хотела. Потому беру допсмены. Нет, я не тупой. Я знаю, что с 80-х набрал несколько кило, но мы же все с тех пор изменились. Она тоже, блядь, не Бонни Тайлер. Понимаешь, о чем я? Да, приятель. Я пытаюсь поступать правильно. Нашел постоянную работу, женился, завел детей. И вот что получаю. Это шутка, Дина, это шутка. Я шутка. Слушай меня. Ты не шутка, так что соберись. Ты Колин, укладчик ковров и лучший из тех, кого я знаю. А укладчики не плачут, не так ли? Эй! Нет. Кто ты? Колин, укладчик ковров. Верно. И что не делают укладчики? Укладчики не плачут. Именно. А что мы будем делать сейчас? Уложим ковры. Хорошо, так что давай. Прости, приятель. Ничего. Знаешь, куда ехать? Думаю, да. Думаю, да. Нужно оставаться на позитиве. Нет. Ты знаешь, куда нам сейчас ехать? милый. Спасибо. Не за что. Красота. Спасибо, спасибо, что пришли. Спасибо. Таша! Я готов! Вытаскиваем ковры из фургона! Таша! Ты, блядь, оглохла. Странно. Эй, не могу открыть дверь. Эй, старушка, кто-нибудь? Привет, приятель. Эй, чувак, спокойно. Я не знаю, чего ты хочешь. Мальчики, мальчики, стоять! Now. Теперь нужно прибраться. Уильям, что ты сделала с моим мальчиком? Не приближайся. Я серьезно. Мальчики, идите и помогите мне убрать бардак Окей. Okay. Хорошая работа, мальчики. Давайте совсем разберемся. И тогда я сделаю нам хороший обед. Вот что я тебе скажу. Рад, что мы здесь. сать хочу. Прекрасно. Бери инструменты. Давай. Он что, ревел? Забей. Эй! Это нужный дом. Надеюсь, потому что больше все равно ничего нет. Но ну, где фургон? Какой? Другой. Крис и Таша должны быть здесь. Где их машина? Может они где-то в другом месте припарковались. Надеюсь, там кто-то есть. Сейчас обосусь. Смотри, там есть настил. Где? Куда тогда все делись? Крис. Таша. Пошли обойдем сзади. Малкольм, что здесь. Посигнали, если кто появится. Вот что я тебе скажу. Я бы не отказался в старости от такого дома. Да, Кэрол всегда хотела переехать в подобное место. Кол, тут открыто? Эй, это укладчики ковров. Кто-нибудь есть дома? Не знаю. Пойду ателью. Нет, нет, блин. Дин. Дин. Приятель, не могу, две минуты. Это непрофессионально. Наконец-то. Что с тобой? Пальцы? Что? Сорстили пальцы? Ты о чем? Я видел два человеческих пальца, плавающих в толчке. Не говно или еще что? А пальцы. Это обман зрения. Тебе нужно купить очки. Что ты жрешь? Кусочек пирога. Думаю, это курочка. Плюй. Ты только что без спроса ходил в сортир. Не думаю, что они заметят пропажу кусочка пирога. В пироге сосок. Что? Человеческий сосок в пироге. Алло. Да, да, да, да конечно, конечно Найдж. да. да. да. да. Лондон, Площадка, лестница, коридор. Да, не переживай. Слушай, я могу все сделать. Во вторник. Да, да-да. Не может быть. Мать твою, кол, здесь еще и пальцы ног. Дай мне полотенце. Ты понимаешь, что только что сожрал кусок Крис или фиг знает кого? Таша, что ты, что ты там делаешь? Некогда. Помоги открыть дверь. Вот это, это да. Что это было? Помоги, блядь, выбраться. Ладно, ладно. Парни! Парни! Парни. Не открывается. Сделай что-нибудь скорее. Лады. У меня есть идея. Я знал, что с мясом что-то не так Теперь веришь про пальцы в сортире? Как думаешь, что происходит? Не хочу даже говорить Малкольм! Что ты делаешь? Скорее, пожалуйста. Там кто-то есть? Боже мой! Как в том деле прицели? Фрейцери, дебил. Там Таша. Вытащите меня отсюда. Да сюда. Давай. Откройте эти грёбаные двери. Ты в порядке? Наша. В чем дело? И что это, блядь, было? Поехали. Да. Малкольм? Блин, сорян. Поехали, поехали. Чёрт. Что теперь? Ты оставил мои инструменты на кухне. Это правда так важно? Это мои инструменты. Они дорогие. Карл купила мне большую часть. Я понимаю, чувак, ты хочешь за ними вернуться? И подождем, там убьют нас или нет? Господи. Я куплю тебе грёбаные инструменты. Мы можем уже ехать. Дин, мы в полной проблемы. жопе. Что делать? Проклятие. Они тебя уже видели, ты, я дебил. Пошли. Парни. Все хорошо? Все хорошо? В чем, в чем дело? Малком, сиди там. Они тебя не видели. Что, Что нам делать? Можем, можем пробежаться. Готов, назад, назад, назад, в чем дело, мать твою, господи, что она теперь делает? Назад туда. Но И чего вы ждете. Что теперь? Оружие. Оружие? Бери. Я не буду работать. Это чтобы защищаться. И как там драться, с помощью этого. Не думаю, что у нас есть выбор. Вон он. Пошли. Мы знаем, что вы там, господа. Что вам от нас надо? Я думала, все уже должно быть очевидно. Она все еще хочет уложить ковры? Мы хотим приготовить вас на ужин. Пошли. Блин, сюда. Черт. Что нам делать? Прятаться? И я тебе тоже самое предлагаю. Отлично. Отвали от меня, мудак. Ты будешь готов, call. назад, назад, назад. Ну все, мы в жопе. Это самая ужасная работа в мире. Доставай телефон, наберем Найджилу, скажем, в чем дело. Отлично, но он, он дома, на зарядке. Что? С утра он сдох. А твой где? В машине. В машине. Отлично. Отлично. Спокойно ночу укладчики. Мы трупы. Успокойся. Мы останемся здесь, а потом выберемся. Пол, yeah. посмотри oh, на все это. Это целое состояние. Откуда они это взяли? Не знаю. Подождем, пока придут и спросим их. Как я подозревал. Что? Ковры. Найджел по дешевке их чистил. Правда? Любопытно. Эта птичка была в магазине. Вскоре это стоит несколько фунтов. Кол? Ты в норме? Не совсем приятель. Я провалился. Держись. Постараюсь тебя вытащить. Найдем этих ублюдков. Черт, они идут. Иди, спасайся. Мне крышка. Я не брошу тебя. Иди к машине, там мой телефон. Ладно, ладно. Я вернусь. Обещаю. Иди. Кто-то играл с моими игрушками. Опускайся. Хочу посмотреть, как ты будешь делать из меня пирог. Тупой придурок. Я не буду тебя есть. А он может... Кто? Ты скоро узнаешь. Вернись, тупая корова. Эй! Чёрт. Дин? Парни, не злитесь. Я знаю, вы велели сидеть в машине, но там было темно и жарко, и... Стас! Все хорошо, приятель. Успокойся. Я понимаю. Ты злишься из-за своей ноги. Черт, черт, черт, черт, черт, черт, черт, черт, черт, черт, черт, черт, черт, черт, черт, черт, черт, черт, ч ⁇ рт, ч ⁇ Гребаные ублюдки! Прежде чем мы привлечем еще больше внимания, избавься от тела брата, пожалуйста. Она еще там? Ее можно использовать для завтрашнего ужина. И прошу, избавься от грёбаного фургона. Если я еще раз увижу этот сраный логотип, я ваши яйца на завтрак зажарю. Эй, иди сначала спрячь тело брата, а потом я дам тебе поесть. Вали, иди разберись со всем. приезжать на мою землю в мой дом и думать что можете убивать моих мальчиков вы мудаки не знаете с кем связываетесь боже мой что еще Ты в порядке? Она тебя тоже тут заперла? Кто-нибудь вытащит меня отсюда. за чертовщина тут творится? Ты дал ему уйти? Что за чушь? Так иди и найди рыжего ублюдка, или будешь как собачка бегать, ясно? Мне что, все самой надо делать? Нет, нет, нет, нет, нет. Ты хоть кому-то дозвонилась? Нет. Ты пыталась? Да, звонила Таше и Крису. Спасибо. Не отвечают. Ясно. Дай телефон. Попробуй Колину. Почему никто не отвечает на гребаный телефон? Что случилось? Не уверен. Надеюсь, это не очередной вызов слесаря. Звони дальше. Да, да. Парни! Парни! парни черт за черт Ты не смог нигде найти мелкого говнюка? Он убежит, нам крышка, ты это знаешь? Когда стемнеет, отправим за ним Чарли. До тех пор, начинай собирать манатки. Когда Гарри вернется, мы отправимся в отпуск. Да. Давай. Да. Блядь. Ладно. С кем вас соединить? Полиция, скорая. Что угодно с мигалкой. Сэр, скажите, с кем вас соединить? Пожарная, скорая, полиция. Полиция, но, ну, наверное, и скорая тоже. Соединяюсь с мультисервисом. Слава богу. Где вы находитесь? Не знаю, я в какой-то ебаной глуши. Вы сказали Норфолк? Нет, я не знаю, где я. Зачем вы звоните, сэр? Не знаю, просто один из таких дней, понимаете? Прошу, успокойтесь и поясните. Так, с чего бы начать? Я нашел в сортире пальцы. Мой друг съел пирог соском, а потом нас пытались сожрать каннибалы. Один из них выстрелил моей подруге в лицо. А мой друг, приятель, провалился в подвал и до сих пор там в ловушке. С вами есть взрослый? Я взрослый. Алло? Назад. Я предупреждал. Прошу. Не надо. Алло, ковры Пидона, говорит Джейд. Джейд, слава богу, это Дин. Вы в порядке? У Одессы там, у меня мало времени. Тут, кстати, сегодня довольно скучно. Джейд, дай трубку Найджелу. Ладно, неженка. Надеюсь, ты не облажался. Он будет в ярости. Сейчас позову. Пап. Дин звонит. Алло, Дин? Прошу, скажи, что все хорошо. Нет, все пошло не по плану. То есть, что ты в этот раз сломал? Клянусь, Дин, если вы с Колином облажались, лучше начните искать другую работу. Нет, слушай, у нас жуткие неприятности. Слушай, Нач, все серьезно. Ты должен прислать помощь. В тот дом. Алло? Да ладно. Он меня слышал, должен был. Что это было? Не уверен. Связь ужасная. Я поеду туда. Я не могу себе этого позволить, Джейд. Гребаные ковбои, мать их. Они облажались? Ты их уволишь? Я не буду никого увольнять. Правда, смотря, что случилось. Надеюсь, ты тут все закроешь? Да. Я поеду, посмотрю, могу ли исправить то, что они натворили. А, а ты звони Наташе на мобильный, узнай, в чем дело, и сообщи мне. Ясно? Да, да, не парься. Ладно, увидимся позже. Скажи матери, что я буду работать допоздна. Знаешь что, я раньше закончила? Что делаешь? Скорее, машину. Ты только что, что кого-то убил. Кого знаю, не парься. Он каннибал. Теперь? Да, мне стало легче, да? Залезай. Хорошо. Что ты тут делаешь? Долгая история. Ты видел, что они старше сделали? Знаю, знаю. Ты кому-нибудь звонил? Я дозвонился на Эджел, надеюсь, он едет. Кошмар. Сколько их тут? Каннибалов. Малколем, ты гений. Их трое, и бабка. Этот помер. Жердяй выпал в окно. Так вот, кто это был. Значит, остался один здоровяк. Мы можем его убить. Мы что, назад туда поедем? Выручим кого? Куда ты собралась? Пошли! Куда нам идти? Кол в подвале. Осторожно. Здоровяк умеет прятаться. Быстрее, пока он не выстрелил. Помнишь, ты сказал, мы сможем с ней справиться? Да? Это было вранье. Сюда. Он, кажется, разозлился. Наверное, потому что ты врезал его мамаша по лицу. Думаешь, это его расстроило? Ты понимаешь, что там есть еще одна дверь? Или есть. Молодец, приятель. Дин? Да чёрт! Старуха чуть шею мне не свернула. Пошли за колом. Дин. Да что мы вообще ищем? Вот, Малкольм. И как How мы туда спустимся? Пока не знаю. Зажигалка есть? Oh, yeah. Да? Really Сигарет that, нет, so так что no, нет. Надо посмотреть, doing? что там происходит. Она сука. Малк. Малк, Малк ты же приятель. Малкольм. Малкольм, ты там? Блять. Кол, надеюсь, ты жив, вдруг. мать твою кол но уже ублюдок Я yes, звоняюсь. Пошли. В чем дело? Похоже, он меня укусил. Думаешь, я обращусь к такого же? Не тупи. Пошли скорее, скорее. Что за Черт? Я, блядь, их убью. Эй! Дин? Колин? Кто-нибудь есть? Меня кто-то слышит? Миссис Ханнинг? Все как-то очень странно. Ты, Ты на помощь позвал. Я нашел Малкрима. И где он тогда? Он не выжил. Бедный мальчик. Сюда. Блять, закрыто. Дин? Колин? Стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой! стой. Эй! Там кто-то есть? Бесполезно. Привет, Колин, это Найджел. Ты можешь позвонить, когда получишь сообщение? Пожалуйста. Я у дома, и... Прелесть Сюда, приятель Да Черт Кол. Думаю, он идет Бежим, бежим сюда свою задницу. Пора, Пора ехать. Да. Хочу домой. Увидеть Карл. Ты не что Чарли. Что он сказал? Кол. Посмотри ну, на футболку. Нет, стойте, что вы делаете? Тише, парни, тише. Да блин, дайте нам отдохнуть. Тише, парни, тише. Мы видели вашу мать. О, там еще. Боже. Что у него? О, за нами еще кто-то. У него топор. Что это? О, о, о, о, о, Say what you may, fate has a way, some call it destiny How are you and yes thank you and all the pleasantries Well it's loud in here, let's go out there and chew our old stories Yeah I recall the worst of the while, love was bittersweet You're overdue, I'm someone new, at least that's what I think You sure picked up fine time to come I picked a fine time to come Let her...